Здравствуйте, здравствуйте, друзья мои. Вы так много пьете рома, что и побежите и двух ярдов. Запомните, что слово ром и Трубка с дымом для вас безумие, ну успокойтесь, до свидания, у вас сердце никуда, Ух, зубки гниловаты. песен тоже, мой друг, тут нет никаких собак, живите дружно. Здравствуйте, а вот я доктор Листья.